И сегодня у нас дождик. Вон там вот мы скрывались. Тогда был настоящий ливень просто. Тут даже не знаю. Увеличу. Вон, видишь, по уже как барабан. С крыши стекает. Вон то одеялка. Она служила нам для того, чтобы дождик не попал на нас. А, наверное, меня. Вон у нас даже качели. Я сейчас тебе приближу. Вон стоят наши качели мы моих недавно поставили полностью прополот полностью прополотая картошечка бабушкиные огурцы ну, смотри какие тучи надвигаются это уже вторая часть как идет людям бабушка там цветы посадила Вот и посмотри какой дождь ты посмотри ты посмотри, какой дождь, мама! Просто сильнее некуда. Аж с крыши течет. Наверное, тебе не видно, но... Привет, Таня! Он течет даже вот отсюда вода. Не в тазик!